Здравствуйте, подписчики и гости канала Истина Таро. Сегодня по вашим многочисленным просьбам я проведу Таро-расклад на тему, что он от вас скрывает. Итак, перед тем, как проведем расклад, посмотрим, кто к нам пожаловал сегодня. Итак, кто к нам пожаловал сегодня. Итак, у многих проиграются бывшие мужья, парни. У многих это мужчина из прошлого, возможно, у многих есть совместные дети, у некоторых проиграется, что вы хотели бы от него детей, но на данный, мужчина, на данный момент мужчина в какой-то спячке. У вас либо отношений нет, возможно, эти отношения на паузе, либо сейчас на данный момент нету какого-то общения. Но те, у кого есть диалог с мужчиной, значит, он может на время уходить, какую-то спячку. По карте дьявола многое может скрывать, особенно то, что касается личных его отношений. Смотрим далее. Кто к нам пожаловал? Итак, кто же к нам пожаловал? Ну, это, возможно, человек, с которым вы могли расстаться, либо на грани развода, либо чувствуете, что в отношениях что-то не так. Так как расклад общий, возможно, вы думаете строить серьезные отношения с этим мужчиной. То есть у каждого проиграется по-разному. Итак, смотрим же дальше, что у вас с ним было. Что у вас с ним было. Ну, тут по картам, по раскладу видно, что отношения эти очень болезненные, потому что человек непостоянен и отношения, возможно, зашли в тупик. С этим человеком вам как-то вам не особо комфортно. Отношения сложные. Эти отношения, как показывают карты, вот как доктор и больной. Но не знаю, кто из вас тут доктор, а кто больной. Он был, мог быть и в принципе и холодным в отношениях, и деспотичным. Потом мог, но потом же мог и вкладываться в отношения Иногда он делал какие-то подарки, а иногда вообще внесло его то выпивку, то гулянку, так как вы не могли распознать, ну, то есть вы не могли распознать, что это за натура. Так, что же еще у нас тут? Возможно, у него есть друзья, которые на него влияют, или же это родственники, или же какие-то знакомые, которые вот могут влиять на ваши отношения. Так, посмотрим, что в принципе у него сегодня э, есть к вам. Ну, у многих есть общение, но с этим человеком ситуация зависла. Нет какого-то развития, ни туда, ни сюда, и вы не знаете, как с этим человеком дальше быть. Либо оставаться с ним или идти во что-то новое, что-то новое как бы подбирать и искать. Ну, в общем, в этих отношениях вы уже как думаете, как стоит ли отпустить это все, либо стоит как-то поменять всю ситуацию, чтобы как-то наладить отношения с этим человеком. Давайте посмотрим, что этот мужчина от вас скрывает все-таки, потому что тема расклада у нас. И что мужчина скрывает? Ну, Во-первых, этот мужчина скрывает то, что у него болезненные отношения с вами из-за того, что у него было магическое воздействие. Здесь реально отношения могли испортиться из-за из какой-то женщины, которая обращается за помощью гадалки или к магу какой-то, чтобы на приворот этого мужчины. Также скрываю то, что у человека есть выбор, ну, то есть другая женщина. Возможно, он и сам как-то обращался к гадалкам, тут тоже мог, может такое проиграться, расклад общий, в принципе, здесь может быть и такое. Да, здесь определенно у мужчины был выбор, и он не говорит вам о том, что выбирает между вами и, в принципе, еще кем-то. Так, что ты скрываешь там еще, расскажи нам. Так, данный человек также может скрывать от вас то, что он очень жадный или очень экономный. Так, что же он еще может скрывать? То, то есть, также как бы может скрывать то, что, возможно, у него еще были отношения с женщинами. Но он, с одной стороны, хотел бы быть с ними, а с другой – нет. Здесь, возможно, были как бы еще какие-то новые знакомства. А, так а, Также могли быть какие-то посиделки с женщинами Тайные посиделки с женщинами Которые любят погулять, выпить а, Это могло быть как на корпоративах Либо на работе вот, Либо вот где-то в таких вот местах В принципе, он, этого, он потом от этого и страдал Хотя это было больше для него как, ну, как развлечение Скажем так так, возможно, у него из-за этого и рухнули отношения, из-за многого недосказанного, то есть перед вами как бы вот это все и произошло. У мужчины еще есть отношения, что он лично от вас скрывает. Так, если ваш мужчина с вами сегодня не общается, вам не пишет или как-то игнорит, то, в принципе, он делает это для того, чтобы наказать вас одиночеством, невниманием, посиди, подумай над своим поведением, может скрывать, что у него присутствует какая-то внутренняя агрессия, чтобы вы пострадали за ним. Что он еще может скрывать? Ну, что у него есть какая-то пассия, которая заинтересована в нем, думает, какой он востребованный. Тут однозначно есть треугольники. Ну, это даже очень-очень видно при раскладе но если говорить о любви и о деньгах то этот человек однозначно выберет деньги и так что он еще может же скрывать что часто а, ему надоедают какие-то долго, долгосрочные отношения отношения от, от, от длительных отношений он сильно насыщается ему становится скучно также может скрывать что ему нравятся самодостаточные женщины умеющие зарабатывать то, что ему бытовуха не нравится, что ему нравятся тайные похождения, что-то попробовать, что-то новенькое. Возможно, постоянно проводит с телефоном в руках где-то от вас тайно. Вы не можете понять, почему он везде уединяется с телефоном, либо прячет от вас телефон, либо ставит какие-то пароли на них. Так, А возможно, у него есть и другой телефон или другая сим-карта для общения. Так, еще раз вам напоминаю, что расклад общий, вы как бы вы слушаете то, что подходит как бы лично вам, здесь мужчина очень осторожный, он фильтрует информацию, как-то вот думает прежде чем что-то скажет или думает прежде чем что-то сделать, чтобы как бы его не, не выкрыли. Но по данным картам, по данному раскладу вижу, что он скоро начнет получать по своим заслугам, за свои действия, за свои гульки, за свои обиды, за то, что вас обижал, за то, что вот как-то вам... То есть человек как бы получит по своим заслугам, за свои содеянные дела. Также мужчина любит выпить, и после того, как он окосячил, он как бы снова хочет в семью, в отношения думает у вас как бы за это за все у кого были закончены отношения думают, что у вас все хорошо что вы исправляетесь без него от чего он страдает что хочет всего а по сути ничего не получает очень любит свободу хочет вами управлять к вам очень тянет говорит не давить на него в общем мужик хочет жить в свое удовольствие Итак, с вами была Катерина Таро, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со знакомыми, делитесь со своими пожеланиями и мыслями в комментариях, в общем, в чем данное видео было, в чем его секрет, в том, что он хочет жить в свое удовольствие, и хочет, чтобы как бы было у него в этом много свободы. Итак, делитесь своими пожеланиями и мыслями в комментариях. Напоминаем, что вы можете записаться на персональный расклад по номеру плюс +3 8 066 302 6405. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.